Здравствуйте, меня зовут... Здравствуйте, ah, меня зовут Афир. Я из Рака. Ну, я, сказать, что... я студент или чем? No, yes, кто по профессии? No, yeah. Чем вы занимаетесь здесь в Харькове? No, just... Учусь. Yeah. Учусь. Yeah. На кого? Фармакадемия. Uh, На I'm врача. Снимал квартиру какую? Да, давайте, хорошо, хорошо, скажите на своем языке, хорошо, без проблем, мы только за Да? Да Только же вы скажите, не обманывайте, а то, что не понимаю, что тут сейчас какую-нибудь сказку расскажете Нет, вы говорите, но я же вас снимаю Можешь и на сказать языке, да, конечно араб, я, Джордж Шакам, Я, хорошо, спасибо